Здравствуйте, меня зовут Дамир, мы сегодня посетили автосалон Альтера, нам очень понравилось обслуживание, мы приобрели здесь автомобиль, очень компетентные продавцы, менеджеры, дополнительно оформили страховку, остались довольны на 100%. Большое спасибо всем, с наступающим Новым годом, приезжайте в автосалон Альтера.